Здравствуйте! Предлагаю вашему вниманию обзор прибора ИФН-300. Это измеритель сопротивления петли фаза 0. Прибор в пластмассовом корпусе, довольно прочный. Дисплей закрыт пленкой. Кнопки с отчетливым кликом. Дисплей и кнопки закрываются вот такой сдвижной шторкой. в верхней части прибора три гнезда это общее это для измерения сопротивления и это для измерения сопротивления петли фаза 0 или фаза фаза кроме собственно прибора у нас в комплектации измерительные щупы отсоединяемые различные принадлежности это Два крокодила. Крокодилы просто надеваются. Крокодилы хорошего качества. Зуб на зуб попадает. Вот это приспособление для того, чтобы питать прибор под батареек. Если мы не используем это приспособление, то Используется такая батарея из аккумуляторов, которая уже установлена в приборе с завода. Также здесь колпачки. В комплекте также присутствует зарядное устройство. Оно подключается вот сюда. Для зарядки аккумулятора прямо в приборе. Но другого способа зарядки и нет. Вынув аккумулятор из прибора, его заряжать не получится. В комплекте с прибором поставляется сумка. Вот она. Сумка очень хорошая. На ней нанесена красивая, красивая маркировка. Клапан на липучке. Ремешок на карабинах. Под клапаном нас ожидают две молнии, у меня вот на моем экземпляре одна молния немного туго ходит. Здесь опять клапан на липучке и внутри сумки помещается сам прибор и все остальные принадлежности. Там у нас три кармана, один с липучкой. Но вот эта упаковочная коробка, я ее пока не выкинул, потому что удобно носить сумку прямо в этой коробке. Сумка не будет от этого пачкаться. Теперь включим прибор. Включается он нажатием на эту клавишу. Видим версию прошивки. Серийный номер, название прибора. Дисплей сразу загорается и подсветка горит постоянно. Выключить ее нельзя. Если мы включим прибор при нажатой кнопке Disp меню то прибор предлагает нам установить контрастность индикатора. Крайние положения нас мало интересуют, в них вообще ничего не видно. Но, тем не менее я их покажу изначально при включении прибор нам предлагает мерить сопротивление петли фаза 0 в данном случае нам надо измерять сопротивление поэтому нажимаем режим по нажатию режима мы циклически переходим между Измерением сопротивления и измерением петли фазы 0. Давайте померяем замкнутые щупы. Показывает 0 О. Младший значащий разряд 10 мОм. При таком высоком разрешении обязательно нужна компенсация сопротивления проводов щупов. Здесь такой режим есть в меню. Вот у нас есть пункт коррекции нуля. Соединяем щупы и нажимаем измерение. Прибор нам говорит, что делать. Измеряет 0.117 Ома. Это сопротивление запомнено. И теперь будет вычитаться из всех измерений сопротивления. Измерение сопротивления петли фазы 0 в розетке Отмечу недостаток конструкции щупов. Видно, что бортик синего щупа задевает за бортик красного. Им в розетке тесно. Поэтому, когда мы вставляем щуп в розетку, поначалу, с непривычки, это дается с трудом. Потом привыкаем. Вот для сравнения правильная конструкции щупов это прибор флюк 2042 здесь видно что бортики во первых поменьше во вторых на бортиках есть срез если срезами щупы повернуть друг к другу то все отлично вставляется есть даже хороший зазор теперь посмотрим как прибор работает с памятью во первых мы войдя в режим память можем вызвать на экран последние измерения память организована как набор таких банков которые называются объектами мы можем выбрать 100, один из 100 объектов для каждого объекта мы можем сохранить 100 измерений давайте выберем какой-нибудь объект здесь у меня в памяти запомнено Некое значение сопротивления петли фазы 0. Нажимая кнопки, мы перемещаемся по ячейкам, пока эти ячейки свободны. В объекте 4 заполнена только одна ячейка. Если мы выйдем, попытаемся выйти в ячейку 0, то мы попадаем в выбор объекта. Чтобы выбрать объект, нам нужно нажать RX. Выбираем объект. Теперь мы в объекте 3 тоже можем пролистать 100 ячеек. На мой взгляд было бы удобнее, если бы объектам можно было давать имя. Потому что вот в таком виде приходится где-то записывать, что такое объект 1, объект 2, объект 3 и так далее. Не очень удобно попробую подвести итог плюсы относительно низкая цена низкая в сравнении с импортными аналогами потому что когда рубль упал цена импортных приборов сильно возросла цена отечественных приборов не изменилась поэтому сейчас такой прибор выглядит как очень выгодное приобретение далее прибор Прямо с завода поставляется уже поверенным. Ну и отметим в целом сбалансированность конструкции, удобство и крепкий корпус, качественная сумка. Возможность работы и от аккумулятора, и от батареек также является плюсом. Теперь минусы. Первый минус это отсутствие защиты от напряжение в измеряемой цепи при измерении сопротивления. То есть очень легко сделать вот так. Щупы в гнездах для измерения сопротивления и при этом мы пытаемся мерить сопротивление петли фазы 0. То есть на эти гнезда мы подадим напряжение из сети в соответствии с инструкцией это делать нельзя, прибор может испортиться. Но я так делал, правда измерений не запускал, прибор мой пока не испортился. Следующий минус это конструкция щупов. Несколько неудобно для втыкания в розетку. Как я показывал, когда мы вставляем в розетку, щупы задевают вот этими вот бортиками. Несущественный минус, вполне можно пользоваться. Следующий такой небольшой совсем минус это конструкция вот этой вот шторки. В принципе идея неплохая. Шторка защищает экран от воздействий, но было бы неплохо здесь какую-то ручку подделать, какой-то выступ для открывания. Потому что вот так как она сделана сейчас, хочется ее открыть не за это место, не за это место, а вот за это. Оно наиболее удобно. Но когда мы так открываем, мы пальцем проводим прямо по экрану. Можно его поцарапать. Еще один минус. Это работа прибора при низких температурах. Я обнаружил, что на моем экземпляре, когда температура корпуса прибора где-то ниже нуля, точно границу, естественно, я не знаю, дисплей прибора не показывает одну строку и один столбец пикселов. После нагревания все приходит в норму. Дефект незначительный, я считаю, он на использование прибора не влияет. На этом обзор закончен. Спасибо за внимание. До свидания.